попробуем с вами вот этот путь, который мы шли, с, по которому мы шли с самого начала, начиная с самого первого курса. Мы все люди разумные, мы люди, а да? это значит существо чувствующее и мыслящие. И на первых этапах нам было достаточно просто. Потому, а почему? Потому что для того, чтобы познать функции и методы работы своего эфирного тела, своего астрального тела, нам надо было не повышать, а понижать свою точку а значит спускать его по тот каналу, который, который уже хорошо проложен, потому что этот период мы уже когда-то проходили, в прошлых жизнях, в этой жизни. Мы прокладывали канал формирования своего собственного разума и движения от точки больше снизу вверх. И до определенного момента, например, до астрального тела, астральное тело включительно, этот процесс шел достаточно легко и безболезненно. То есть прежде всего, да, было может быть физически трудно, но мы понимали, что происходит. Так, да, С первой проблемой многие из вас столкнулись на ментальном, когда надо было разбирать жесткие ментальные конструкции. И там вроде бы как разумом это все понятно, а логика эффекта непонятна. Было такое когда вы мы мучились, сначала с, Давайте попробуем понять, почему так происходит. Вот те, кто занимается на магии ходят на занятия по общей теории магии, мы как раз на последнем занятии говорили, что есть два пути развития себя, развития человека. Они зависят не от самого человека, а исключительно от того канала, по которому этот человек произошел в этом мире. Есть канал движения снизу вверх, естественный путь развития себя, дианессийский канал, как мы его определили. Это когда человек последовательно развивает все свои тела, развивает самостоятельно, не включаясь ни в какую другую систему. А есть второй путь, когда будхиальное тело у него уже сформировано, то есть он приходит сюда с определенной, с определенной структурой будхиального тела, достаточно жесткой. И все, что происходит от будхиала к ментальному телу, исключительно информационные слои сознания, у него подвержены формированию и развитию по причине наличия вот такого бухиала. То есть будхиал жесткий, он не мягкий, Напоминаю вам, что от ментала до будхиального тела это уровень сознания, которое, включает в себя информационный компонент в большей степени, чем энергетическое, Это предопределяет ее главенство, это предопределяет ее доминант. То есть что бы ты ни чувствовал при такой структуре сознания, твои чувства в любом случае будут подогнаны под то описание, которое должно быть в этой будхиальной конструкции. И соответственно никакого развития нет, если лишь только развешивание ярлыков поддумывают шаблон. Это ясно? Соответственно, когда вы попробовали идти по второму пути, по первому, простите, по первому пути, у вас ничего не получилось, потому что будхиал уже сформирован. То есть вы с большим трудом перемахнули через ментал, зависли на каузале и с тяжелейшим образом, продирались через свои каузальные цепочки, На каузальные цепочки провисли, потому что им надо было давать другое значение, другое значение ваш будхиал дать не мог, он уже там есть. Особенно это имеет отношение к людям с психотипом родителей, потому что они приходят уже с, как бы, с сформированным будхиалом. Движение точки сборки от ментала и выше при такой конструкции сознания представляет собой крайне затруднительным, потому что прежде всего надо разбивать будхиал, разбивать то, что поддерживает всю нашу конструкцию. Таким образом, двигаясь снизу вверх от эфирного до ментального тела по каким-то образом еще шли по пути бесконфликтному с самим собой. До ментала Но как только вы вошли в ментал, там начались основные конфликты, потому что ментальные конструкции они у нас поддерживают все будхиальные тезисы, как картина мира, как карта, которая описывает территорию. И вот здесь пошло все достаточно сложно. Вот людям с пехотипом ребенка они, они с такой проблемой не сталкиваются. Почему? Потому что у них будхиял изначально мягкий, изначально мягкий. То есть в принципе им его изменить очень и очень просто. Не потому что они легко, такие беспринципные, они очень легко могут поменять свои убеждения, потому что они изначально пришли с не нежесткой не системой мышления. С точки зрения выживания в ментальном пространстве это им, конечно, ухудшает положение, но с точки зрения магического развития себя очень и очень упрощает. И поэтому люди, идущие по этому пути, именно с психотипом ребенка, получают как раз больший эффект, как ни странно, как ни грустно об этом думать, чем люди с психотипом родителей. Цена вопроса заключается. Следующее, надо приложить большее количество усилий для того, чтобы себя изменить. Чтобы точка сборки двинулась от ментала и выше, надо проломить все эти конструкции, надо, надо, надо с собой работать. Поэтому может быть и пятерка и выставляется как-то, но наложившись на старую систему, она работать отказывается, то есть она начинает конфликтовать. И нужны дополнительные магические инструменты, которые другим способом, а именно способом иерархически более высшим, иерархически более значимым, повлияют на этот будхиал, то есть сверху на него повлияют. Это значит, что информация, которая будет разрушать старое будхиальное тело, должна идти именно из пространства атмана, то есть с божественного плана. Значит, нужны магические инструменты, обычными человечьими и вот руны и гитара ⁇ это две системы магические, они каким-то образом начали всю эту конструкцию расшатывать. Причем конструкция бухьяльная, она не смеет возражать, потому что команда идет с более высокого иерархического уровня. Вот в этом ключе что-то что может получиться. Это действительно достаточно тяжело, потому что ментал не может написать программу бухьяла, аппамма, он не знает все. Каузальное тело, будучи оно еще пока зажатым, и, не, и нет возможности его, не, не получилось у вас переписать кармические цепочки именно во всем объеме, да? то есть изменить будхиальное питание, если там что-то осталось, то соответственно оно всегда будет противодействовать, потому что любое событие в нашей жизни оно настаивает на то, чтобы мы нашли не только ментальное объяснение, но и будхиальное подкрепление, всегда будет настаивать, даже если мы этого не осознаем. Она должна быть приписана какой-то ценности или антиценности. Она должна как-то найти отражение в картине мира. Потому что не может человек говорить, что у него есть свой собственный опыт, если его события не оценены хоть каким-нибудь способом. Поэтому вы столкнулись с этими самыми проблемами. Жесткий, жесткий будхиал он обусловлен самой природой вашего рождения. Мы пришли уже причем человек, человек с психотипом ребенка, еще раз повторяю, отличается от человека с психотипом родителей. Ребенок приходит с пустым будхиалом, а родитель приходит с пустым всем остальным будхиалом у него есть. И это будхиа, и развитие сознания идет не снизу вверх, а сверху вниз. То есть вся система человеческого сознания подгоняется от этого будхиала. Понятно объяснение? Понятно. Ну, к тому есть свои причины, да? так что гордиться тем, что вы родились человеком-родителем, в этом контексте совершенно не стоит, чтобы делать раньше. А, почему? Потому что это, это достаточно сложно запустить процесс в это последовательности. Людям с психотипом, людям да, легче жить. Да? Им не легче жить, им легче развиваться. Да, И не... в процессе развития не надо проламывать уже имеющиеся проблемы. Вот. Поэтому мы с вами попробуем просто осознать, почему так, да? осознать через другой аспект, через миропонимание, но прикладывая к себе. Знания, которые вы получите на этом курсе, возможно, вы лучше поймете, почему ваше, ваше пудхиальное тело так отчаянно сопротивляется для того, чтобы быть подмененным, для того, чтобы быть измененным. Потому что изменить -то можно всё. просто для каждого действия есть свои инструменты, свои силы подключенные свои желания. Из всего вышесказанного достаточно просто понять, что вспоминая семиричную структуру сознания, у вас не будет другого выхода изменить свой собственный духиал и переписать его, кроме как через подключение к высоким планам атмана. Вы не сможете сделать это самостоятельно, вам нужны помощники, кураторы, наставники, божественные силы, не Если вы не установите с ними должные контакты, ничего не получится, потому что команда должна идти сверху можно идти дальше по этому же пути, потому что любая система, которая не сделается в пятерки, она не будет работать так как надо. Ибо в конфликт никогда не вступит ни с какой другой системой. или там ну, по одной простой причине, ее там нет другой другой системы. Поэтому и подключение к более высоким планам информационного, типа божественного в данном случае ну, в их случае совершенно не, не, в этом нет необходимости достаточно правильно устанавливать связи с нормальным человеческим эгрегориальным миром и уже получать результаты. Но для того, чтобы изменить уже сложившиеся жестких костяк, надо вызывать другие силы онтологически более высокие. Я напоминаю вам, почему так в системе человеческих тонких тел как и в реальной системе, есть жесткая иерархия. И жесткая эта иерархия заключается в том, что информационно богатые слои сознания управляют информационно более бедными, но энергетически более богатыми, да. И только так и никак иначе никакого исключения здесь быть не может. Это раз. Второе. Энергетические слои питания, слои сознания и выполняют функцию питания, питательные среды для информационных пластов сознания. При этом по принципу вассал мой мой вассал. То есть ментальное тело не может питаться эфирным, он может питаться только астральным, каузальное тело не может питаться астральным, может питаться только ментальным и так далее. Соответственно будхиальное тело, информационно богатое, будхиальное тело может питаться только каузальным телом.